<связь> а вот ну давайте муж, вопрос про прощение как раз затронем ну как вот бывает у вас такое да что там тоже прощение просите как на прощенное воскресенье как вы относитесь что <связь> все-таки человек должен как-то просто в толпу кинуть прощение ну, «Простите меня ради Христа, если что, может быть, вот. ну все, вроде я там, все нормально, я на вас ничего не держу». Вот. Или все-таки, все-таки человек должен, как сказал Христос, что говорит, если ты принес дар свой и знаешь, что тот, кто-то что-то имеет против тебя. Вот. Ну, а тут, на человек может сказать, да какая это, там миллион может против меня, я что, должен у всех подходить прощения что ли просить? У вас был, были такие ситуации, как вы поступаете на предыдущий? Я из опыта. Господи, по плодам их узнаете, их. Любой поступок плоды дает. По и было такое, что я, ну, прощен в воскресенье, служу, например, показать дождь, я укажу на обон, уже вчера на облачение, до uh -huh. и прошу прощения с поклоном и так далее. И вроде как бы искренне. Я старался искренне. Uh -huh. Но я замечался собой плода этого не приносила доброго плода. Какой я бодрик оставался. Как я Этикова просил, прощения, я осуждал, так осуждаю. Как я к ним был без, так и остался. И я э, <связывая> на другом примере. Вот спроси меня, <связывая> ты всех любишь? <связывая> ну, конечно, конечно. А Васька? Да, да, да. Надо думать. Вот всех любить, всех простить, это пш, как смыгнуть носом. Это очень просто. Простить любить конкретного человека. Ну как Христос Иуду. Uh -huh, uh -huh. У Евангелия писать предмет, как Иисус к Иуде, Он всегда тебя выделял. Особую любовь постоянно подчеркивал, как Он по особому любит, даже как, как будто как больше людей. Он даже, когда спросили, кто предаешь тебя. Он при всех может сказать, вот он, ну, кстати, да, надо мне сделать, жалей Иуде. Он его совесть будет сделать, даже в последних встречах, в последних, он говорит, друг, зачем ты пришел, да? зачем ты пришел, зачем ты, проще говоря, я тебя люблю для меня ты друг, зачем ты губишь свою душу, зачем, вот. А многие говорят даже слава Христа, что он, как бы с укором сказал Иуди, не укор а плачущей любовь, вот что там звучало слово. Так вот, поэтому поэтому всех любить легко, всех прощать легко, простите полюбить, конкретно, кстати его. Поэтому э, вот я это когда понял, э, получилось так, когда э, понял, о, ко мне-то, подходит к по свету, освящение служил, да, э, э, я стал. Я, ну, у меня с ногами проблемы, каждому кланяться мне тяжело. Пробовал, недолго до хватило. Я просто стоял на коленях, а крест клал на аналой по вследствии, стоял на коленях и просил прощения у каждого. Я говорил, прости меня, брат, я говорю, вот про тебя плохо подумал, и такой сказал, и помнишь, ты мне пришел, а я тебе что ответил вот так. Им, когда это произошло, я обратил внимание, я по-другому стал относиться к этим людям. Появился плоды. Вот, например, я у родителей просил прощения не раз. Но единственное, когда-то, поехав на исповедь в буду будь священником, я поехал дальней дорогой в обратном направлении до Ульяновска, потом 350 до а может, 250 до Казани был только крючком, зачем, чтобы у родителей просить прощения. Mm -hmm. Но когда я их просил прощения, стоял на коленях, я после этого, после этого, у меня отношение к ним стало другим. Причем, я когда просил прощения, я себя настроил, ну, я сказал, я буду вот, просить прощения, я не имею права думать, что они скажут. Конечно, мы тебя просили. И, ой, да мы не обижаем, ничего не было. А вот быть готовым тому сказать, да, кстати, ты виноват. Ты нас обижал, и вот чем, вот чем. И это подготовиться было. И я стал вспоминать, в чем виноват. Я нашел, я просил не вообще прощения, а конкретно вот, вот такой случай был, такой случай был, такой случай был. Я говорил алкокритики. Вы знаете, что был случае меня убивал? Uh -huh. Когда мы родили первенца из-за роддома, я жил с ребенком привез, а жил на квартире у родителей. В uh -huh. духовной квартире. У нас комнату освободили, а в зале был отец матерью, сестра с ребенком и башка после первых глазах. А они нам комнату, у нас маленький ребенок освободили. И мы там в этой комнате были, в духовной квартирке, и вот первый день все это вот. После дома, тетя и мы проводили их, стал прибирать, и жена с ребенком пошла в эту комнату. Ну, по крайней мере, спать. Я за ней, и она несет, я за ней иду, и мои родители идут так. Очень же как и сам ходу впереди святые несут. Малыша их внук, внука, вот. А хоть был второй же внук, но ну, для них все равно это родным, ну, чёрных. И мы подходим к дверям в нашу спальню, жена прошла, я стал в дверях. И я, мне сейчас, вот сейчас будут говорить, и мне страх что я сделал. Я вот так молча глядю на них и в их квартире жилья. Так, в квартире знак по краю всякой двери. Они все себе поняли, что такое? Я говорю, не заходите сюда. Это их квартира, я им сын, тут их ну, не заходите. Вы неправильно воспитали нас, меня. Я правильно воспитаю, не мешайте. Я помню, я сказал с высокой горды. я помню, что было. А нас только мастер терялись, они ничем мне сказали, не обидели. Чего обидели сказали? Только мама как по кулаку повалили слезы градом, а тебе только растерялся, у меня буквы терпится, он не знает, что делать. Я напугал сысло, но сделал позу мордою. А то он спиной дверь закрыл под ними. И я мне вказался что-то чувак сделал. И когда потом я понял, что он творил, пошли воды. Вот я ехал, я тебе при спащению, и я с этим начал говорить. Вот, и вот такой был факт. Я убил вас. Я живя в вашем доме, будучи сейчас воскресенье, считая себя умным, успевательными, или вы, как я посмел такой набросный с такой близки, и вам такой сказал? И я полки в говорю, прошу вас, знаете, готов вас многие целовать, прости меня, это безумие, одно, но другое, третье, четвертое, я конкретно прошу прощения, у конкретных людей, а в конкретных грехах. И знаете, что было? Мама, запахла, сынок, слабая, миленькая, да что ты, да как ты можешь так, мы тебя никогда не обижаемся. Что отец сказал? Он был священник в то время? Он говорил, мать, подожди, не мешай. Сынок говорит дальше. Он мне не поголел. Он сказал, пусть вы выдавит из души свои весь яд. Пусть очистится. Очищайся, говорит дальше. Он, мне кажется, поступа мужский правильно. И как священник правильно поступил. Мне было. Ну нет, шибу, наверное. Мама обняла, все ничего не понял. Нет, нагадил. Теперь отмывай всем. Он правильно сказал, отец. Я потом и его отдельно за это благодарил. Вот, год прошел. И я теперь с ним по-другому. По-другому. Вот. Ну, больше года прошло. Отец сказал, мне 80 исполняется. А, ну, юбилей, да. Будем праздновать? Нет, не понял. Мне 80 исполняется. И что надо сделать? вы что? Ты теперь обязан меня мыть было Очень смешно я не ожидал. Я говорю, мыть тебя? Хорошо, я буду тебя мыть. Он говорит, даже я говорю, я, должен, я, должен, я обязан теперь каждый день приезжать к тебе, тебя мыть. Говорит, я что, барышку гружу? Говорю, ну, раз смеси, это же мало. Говорит, Конечно, мало. Каждые недели, раз в две недели будешь приезжать, меня мыть. И я приезжаю, и я как умой? по семье, которые он разрешает. Он говорит, голомуть себя он не дает. А вот спину, там руки, ноги, пожалуйста. И мне самое наслаждение, когда я ему мог... Ноги мои, опускать на колени перед ним, моему ноги. Это такое наслаждение. Я всегда думаю, какой я счастливый человек. Он был маленький меня был, теперь мне все равно с его мыть. Какая радость, какое счастье. Вот. И потом я его одеваю и так далее. Он тяжелый, он грузный. Вот. И... Но это я могу так сейчас сделать, наверное, потому что вот тогда создал свой И конкретно родителей моих, а в конкретных грехах просил прощения, Но это было очень тяжело. Это было тяжело и больно. Но плод какой. Ты знаешь, я летел на Иисусе как? У меня тут пост был райским. Тогда Пасху встречал, как никогда до того. Вот. А просто тебя отвечал. Ну, простите, ради Христа. Грешнее? Конечно, грешнее. Чего уж там. Вот. И все. И не менялся. А это тогда измениться. Хорошо. Но тут можно сказать все-таки... Этот пример как бы не является примером. Почему? Потому что, ну, это родители, понятно. И другой бы там кто-то... А, вот... а я думаю, нет. А вот смотрите, а ты попробуй попросить mm -hmm. прощения. Родители, ты понимаешь, они с тобой возят или все, любовь, связь, все. А абсолютно <свят> другой человек. Вот, например, вы, вы знаете, что вы его обидели. Вы его, ну, например, да, и вот такие слова, что если ты принес, да. вот А это было уже давно, и вы, например, говорите, так это еще вспомнить надо. Ну, был такой факт, вот, меня недавно одна из наших, но ну, я, и не суждение будет, просто она меня там, ну, клеймо повесила э, на залабуру, сказала, вы дураки, другим, что его слушать. Э, некоторые из наших, и я поговорил с ее мужем, что... Она, так говоря, соблазн несет всем. Он, как муж, вот, обезопасил ее от греха и других от соблазнов. А по отношению к ней, я ей по сей день объясняю себе любви курусуточной. И я ничего не спектакля и, и я вижу в этой женщине действительно... Она очень многогранно талантовая, очень ужасно Талантливая. Она э, сильная женщина внутренняя. Хотя такая внешняя небольшая, худенькая, сильная. Она целый ряд вещей, мотивинственно расцвела, красотой, стала А у нее вообще такое количество талантов. Вот, я думаю, ей-то можно, я так назвать, вот так mm -hmm. Я к ней и сейчас очень по-доброму. Потом она просила меня прощения в этом. Я искал слова, что я прощаю. В смысле, вот, но только если слова это нужно. Ну, я не обижался. Мне прощать-то нечего. Вот, э, поэтому э, вот можно было обидеться, угу. а если раздуматься, тут м -м, обид как. Поэтому кого угу. мы обидели, это конечно, сложнее идти и не только слова сказать прощения, а если потом нужно в своей жизни подтверждать это. Почему? Например, вот я скажем, говорю, перед тобой я про тебя сказал муж, я к тебе пришел прощения прошу. Значит, угу. мне на бусе, уж нужно держать думаю, зубами, причем сказать думать. Про себя что? И про других тоже. Ну или может в обратную сторону как-то амнистию какую-то да, сделать или как понять? Ну что ты ну, уже говорил, значит, что сказал. значит говоришь, Просто что это а не а, а потом, а может быть даже представить перед другим, сказать, я вот про Алексей такой то сказал, это ложь, простите меня ради Христа все я поговорил он на самом деле вот такой, вот какой да, вот. да, да да да, да, вот, да, да, да. А вы и... можете оправдаться, сказать, что так это надо еще вспомнить, ведь, ну, вы не помните, забыли, и все. У, Забыли, меня, у, у меня такое было. А, было. Я, я просил пожилых людей обличать меня. А, было. Нередко не, не очень, но было. Когда мне кто-то говорил, вот я тебя в обиде, что ты сделал, так, а я не могу вспомнить. Mm -hmm. и, и был, кстати, не в таком ключе, как он mm -hmm. говорит, я помню. Mm -hmm. Но ну, я объяснил, если, будет, я. Те, я говорю, если ты обижаешься, я прошу тебя прощать, пройти мне ради Христа. Ну, а если, например, вам кто-то напомнил, ну, например, вот, слушай, у тебя вот там близкий человек, и ты его обидел там, 20 лет назад, и он реально как бы до mm -hmm. сих пор это несет. Вот, а ты, например, ему, вот, да тебе какая разница вообще, что у меня было с этим человеком? Ребята, а. это как волнует вообще. Кто-то, кто кто Семен сказал кто про Ивана я его обидел. Да, вам подошел Сиренок говорит, ты 20 лет Ивана обидел, или 30 лет, <coughs> ну, а буду. вы говорите, а, да тебе вообще какая разница там? Нет, нет, нет. я, я грешный, я не святой человек, я не хочу совпалить, но нет, нет, так не так не можно. Я бы этого, кто мне напомнил, поблагодарил бы, поблагодарил бы и э, все-таки постарался бы э, помириться и спросить прощение, помириться и загладить свою вину перед тем, кого обидел 20-30 лет назад. Нет, я, нет, нет, нет, как так. И значит, Бог послал человека, как ангела мне, который мне помогает очистить душу от того греха? Нет, нет, нет. Получается, если Я вы... бы не, не, не ухожу, я бы Если Это вы просите то, что... у того прощения, значит, возможно, у вас, ну, у вас в мозгу и у других возникнет ощущение, опа, так значит, ты то тоже, оказывается, делаешь ошибки и грешишь. Вот, и как это на вас, то прикиньте, ваш <свистит> авторитет пошатнулся там или как-то. <свистит> а я не вижу, когда мне сразу что я вслугуюсь всегда сам. А, так это правда, что я постоянно делаю ошибки. <свистит> я и без этого делаю ошибки. Я постоянно делаю ошибки и постоянно ошибаюсь. Поэтому я, например, когда, вот, э, э, э, э, если слово может, я, я всем, вот, например, вот последний факт, как мне что-то говоря скажу. Например, недавно вспомнил факт, который раньше, когда я с настоятелем говорил, наш говорит, ну что вы сидите дома, давайте хоть раз в году организуем полномскую поездку вам, кто собирается поедете, давайте денежки от церкви выделим, съедете не просто к святыне, а к духовнику какому-то известному, пообщайтесь, поговорите, а то будете вовкинцами, главинцами. А вы, как пчелки, мед, сосед, точку собираете. Вы и того послушайте, и того послушайте. А вдруг я тебе не так говорю. Мне потом подскажете. а Владимир, ты говоришь так. А, говорит, там по-другому. Может, я что ошибаюсь. Угу. Я говорю, слух, сам вон, в то говорю. Угу. Конечно. Потому что всяк человек ложь. Нет не ошибающихся. И это великое благо, если мне подскажешь, чем ошибался. Угу. А, я думаю, у истинных христиан, там, где есть любовь, это не уронит авторитета а поднимет. И любой авторитет в православии, патриарх, епископ, священник, духовник, миллионер авторитетный, не имеет отец, мать, сосед, ну не имеет значения, кто, и столько, и, он, он, он какой-то ну, пользователь авторитетом, если он среди братьев и сестры во Христе четко если искренне понимать, что он из грешника, он себя не уронит. Uh -huh. Он должен учить не святости, которой у нас никого в большом счете нет, а он должен учить покаянию, а кальций кто грешник. А если он боится за свой авторитет и постоянно, что вот мой авторитет идет туда, да, я не могу его я, там... Да, а, и я, и там. Говорю, я сейчас не могу, я только себе и себе uh -huh. тем жил, значит, для меня свидетельство, что я страдаю от крайней формой гордыни. Uh -huh. И, наверное, прибавляю перевести. Uh -huh. uh -huh. Я вот так подумал. Uh -huh. А где где грань между любви и греховным попустительством? Ну, например, у нас же как вот в главенствующей церкви, ой, все по любви, все по любви надо. То есть у нас вроде все строго там, а тут, ой, там... Ну, ну глупый может такой пример или как-то на испы, как вот обычно говорят, вот пришла там, а Бог сделала, ой, там по любви, ой, ну там ну, прочитай там три раза Богородицу, там десять поклонов сделай, ну может так, не так, так, ну пример, ну как-то, как вот, легко, легко. ну как-то как вроде, ну по любви же, Христос же по любви же сказал, как-то, как вот, где вот эта грань-то? где полюбия, а где, где, а где, где коммуны где есть? да я, как, если догадался, у нового церкви я говорю, угловенствующая церковь, а да а, но, но она сейчас не угловенствующая ну как бы, ну... это раньше государственная была да. а быть терепивыми, старообрядчество, конечно, mm -hmm, не терепивыми mm -hmm. а старообрядчество жестче, там и пить и прочее а, я думаю, тут э, все опять было кандидально должно быть, потому что вот и человек только пришел в церковь. Mm -hmm, mm -hmm. Ну вот, а, как бы, например, женщина с работой. Пример, а, -а, -а, я а у меня душа беспокоится, но она толком не христианка, только mm -hmm. она первый раз пришла сама, и ну, просто душу успокоится. Mm -hmm. Вот тут, наверное, нужно мягко и посредством как церковь экономии а, с нисхождения пролететь. А вот другое дело, скажем, вот я до да, семейных учился, до 100 с Богом, но попал Бог, отдыхался, и я не аборт, а что-то много легче, чтобы сделать. Ну, я не знаю, Ну, mm -hmm. Как бы мелко. Вот в таком, как у мне, нужно жестко семья. И жестко, потому что я-то в полном сознании понимаю, что я творю. Да в во моем-то возрасте-то. Да у меня дети внутрь пример какой. Вот тут нужно жестко. Вот с ней тоже было мягко, а с жестко. Мне тут кажется, не может быть шаблона. Mm -hmm. Немного из okay. шаблона. Вот где церковное правило он на Макану. вот, например, какая семья за что-то, и все-таки что там написано, духовник обращен. инако, прямо исповедь молодого, инако старого, по-разному, инако женщина, инако мужчина, здорового больного, богатого просто люди. по-разному. Ну так там, там пишется, что этому 10 лет, этому 3, 7, 5. Конечно. А, а и к семей даже. Но нет. в зависимости от того человека. Это выначально, а это уже давно с ну, Богом. Даже если 3 или 5, это тоже не срок. Например, ну, не 7, было. а тут 5. берег. Не 5. малый, но только твоих же правил сказано, что вот, например, не ну, вообще я творил, мне духовник говорит, вот и по правилам термодаси к 7-5 лет. Например. И, не, и покаянно быть на литургии до возраста оглашения зайдите, значит, и кающийся зайдите, я ухожу в притвор слезами, что я вот лишаюсь себя всего же, даже при части тела крови. Его. Вот каюсь, прошу Бога прощать за бред. Я при этом говорю сам себе. И в духу не батюшка, милый, золотой мой, и духовник говорю, Я причащаюсь, мол, вот, что твоим. А причастие будет я на да, чем творю тогда сейчас, а? Я боюсь себя. «Я не могу без Христа!» В он сказано, что если я сам добровольно попрошу мне добавить эпитемию, то нужно ее убавить срок. Например, я скажу, я сюда седаю пятница. Сейчас, но мне эпитемию, говорит, нужно пять лет. Я, у меня охота, панический ужас, как без Бога так могу жить, без печи Поэтому я даю обед. я эти пять лет буду еще в понедельник поститься духовник написан в правилах должен сказать 4 года тогда обеспечивай себя будешь на 5 лет понедельнич uh -huh. я говорю ну, 4 лет тоже слишком много для меня такой как я слабый человек я без креста как 5 4 года пробуду нет подождите, пачку подходите поймите я вот утренний вечернее молюсь но я беру каждый день кафеизм еще тогда потому что я не, не я скажем я, я 5 лет понесу там говорит тогда мечтя 3 года и так я могу на год свести, на пять лет понесу специальную вот этот угу, память о грехе или покаянии. Угу. Вот. Поэтому э, он предусматривает. Угу. Так может делать. Угу, угу. Ведь Египя это не кара за грех, а память для покаяния. А у нас это наоборот, как кара рассмотрит на Ну, очень плохо. Это не дыхание. Христос говорит, я пришел не губить, а спасать. И в его главное спасти, а не наказать и покарать. Понятно. Времена апостола Павла, Римская империя главенствующая, я так понимаю, что тоже и там были эти, вот, например, зелоты, да, евреи, которые были не согласны с этим строем политическим. Вот э, и там которые, и, бунты, восстания, секали ножи, да, да, и, да, и, да. То есть там и, ну, например, они и не в полной мере были хорошие уж эти римляны. Вот, там, и, ну, или, футбол, или наш футбол, советский строй, например. Почему апостол Павел э, нигде не указал, нигде в посланиях нету, что он э, занимался распространением запрещенной Римской империи литературы, которая говорила правду о всех вот этих вот недостатках. Мерзостях о, том, о мерзостях Римской империи, да. И вот он мог бы ее распространять тоже, потому что в этой литературе, ну как бы, ну правда же говорится, чтобы людям показать, какая плохая Римская империя. И не по литературу по бактиспоям, скажем, по-моему, а, а, как бы, ну в кавычках духу, Усома проповедься об этом говорить. Ну, обличать. Ну, В порядке, ну распространял бы там, печатали бы, переписывали, бы, он сам бы, может, занимался бы. Вот например. Почему он, он этого не делал. Послание пишет о мерзостях, когда вот даже Садовский верхов, о чем сравные сиглаголцем пишет. А лоб написать, В дворе римского императора там уже что сплошь и рядом. Все эти коригулы будущие или предыдущие там неродут, что творят, творили, <coughs> сын с матерью ложись и так далее. Много чего может быть. Он это не говорил. Почему я думаю? Потому что, что царство не от мира сего. Что вот всех лучше, об этом еще мой сказал его ученик, Иоанн Богослов, в первом послание Не любите мира и того, что мире. Мир у вас не лежит. Если обличать этот мир, это осуждать этот грех, Обличать грех, чтобы исправить, то есть, этот мир, вот этот земной мир, чтобы стал лучше. Вот не в плане отношений этих людей, этих людей которые, а сделать идеальную государственную устройство идеальную государственную, как китайцы говорят царство небесное вечного благоденствие на земле построить mm -hmm. ну или как в нашем время коммунизм mm -hmm. который не только общность имущество там и высокие идеи это утопение недостижимо mm -hmm. а мир возрежет и злой это мир, борьбы не умоляться а расти Расти будет. Поэтому стремиться здесь построить справедливую жизнь, желание хорошее, но недостижимое. Ну, ты же как, Поэтому, как патриот, я... ты в этой стране живешь, ты что не хочешь разве, ну, помочь другим вот, э, людям, чтобы они узнали, какие власти, мерзость какую творят, чтобы, там, не знаю, зачем это, чтобы люди у них сознание очнулось, они, может, восстание какое-то подняли. А как ну, не восстание, но ну, там, я не знаю, что. что не это... противление, э, голодовка в царе бороться с существующей властью. Не, не знаю, не голодовка, ну, а чтобы, чтобы не защищали ее, как минимум, чтобы видели, какая она мерзость творит. Ну, у меня есть свои понятие. Я воспитан так вот, что и сам себя воспитывал, что э, цель моей жизни – это вечность, жизнь с Господом в вечности, mm -hmm. или как на спасение души, mm -hmm. все это называют. Поэтому все остальное для меня имеет значение или 85-й степени важности, или 384. восемьдесят Поэтому это мелочь, которая, это для меня это мелочь. Это, как вот сейчас описано, «комары», «скоро будут комары». Будут комары будто комары они будут жать, ну да, неприятно, ну да, смертельно. Да нет, <с> да нет. Так что делать, чтобы избежать укусов комаров? Да, да ладно, пусть жалят, не тут. Да как будто бы это не надо даже говорить. Да неинтересно мне тема про комаров. Тема о сплеволеице на земле, где мне тема о комарах. Да неинтересно, да глупости, да мелкие. Да не стоит об этом даже заморачиваться. Есть более важные темы, есть вечные темы. А это временно. Земля, все дела, они сгорят, написано. Что об этом? Это, вот, это Я знаю, что этот сарай там, он полуразвалившийся, весь э, дурный папа скоро сгорит. Mm -hmm. И что мне об этом жалеть? Да и пусть такой тепло сгорит. Да ладно. Я лучше подумаю о доме, как сделать. Дом, где будет жить. Там было удобно, хорошо. Вечный мой дом. А, Об вот, этом вот, вот. а, ну, может, быть, может быть, у вас план такой, что, например, если вы будете, например, говорить о, плохо о власти, да, там, например, запрещенное что-то распространять, или как-то там, я не знаю, вы пострадаете и потом все это перевернуть так да. и сказать, я мученик за Христа. Ну, нет, знаете, пострадаю, но так не за Христа тогда. Да. Но... А? Это безблагодатная мучена, мне не mm -hmm. нужно. Ну а если, например, вашим этом да. как это лист, да, Постр... как этот, ну. Прокурор, который записывает показания, есть... Как... Не, не показания, к... а последний приговор, короче, вот за дома что прицеп, вас садили. Ну, вот. да, Будет да. в том числе вот, то, что вы против власти, говорит, то, что нельзя было. И в том числе там, за Христа, то ну, как бы, как бы этим... Ну, не может оба, да, Нет, Господь, это этим... Прицепом, прицепом. Прицеп. Я так считаю, так не бывает. Богу, Богу, кесу и Нельзя служить господам, Нельзя, кто стремится равенство земле создать, то там некогда заниматься равенством вечно. Но почему? Вы распространяете Слово Божие, и вы же еще тут под это дело распространяете... Да, будете хорошо. господа, нет, нет. Для меня Я, думаю, я так не умею. Может, кто-то может, я не знаю. Я так не могу. Я и так не буду делать. Ну, зачем мне говорить о том, как тебе, например, удобнее постричь ноготь, на мизинце левой руки и этому уделять главное внимание. Вот мне самое главное тебя, чтобы на левой руке мизин был правильно постыше. Вот это для меня день и ночь об этом думаю, переживаю, с говорю, убеждать. Да что это, день и ночь, параллельно. Да и параллельно будет. Да не стоит, как раз, как ты услышишь. Мне просто непонятно, почему апостол Павел нигде вот это не спасли, Хотя, естественно, была литература, римский строй был не самый лучший, там куча Но тоже. Не самый, был, пул, не самый худший, кстати. Не самый лучших. я не сказал, что он был худший. Я говорю, не самый. Там есть, там было за что прицепиться. Его можно было бы лучше сделать. Вот. Но, однако же он проповедовал просто Христа. Ему это не надо было. Не надо было. Для того, чтобы и, он потом как-то говорил, что за Христа послушал. Если мы даже ставим целью, цель, параллельно, угу. улучшить этот мир, угу. надо. И эта цель пойдет как приложение, если ставить целью спасения душ моих близких. Uh -huh. Ищите Царство Божье, правда. Все остальное как, пойдет как приложение. приложение. Uh -huh. Я думаю...